Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск программы «Акцент», я по-прежнему ее ведущий, меня зовут Юрий Алаев, а, и сегодня я с удовольствием побеседую некоторое время с коллегой по цеху, с известным журналистом, обозревателем «Новой газеты», а до этого внутриполитическим обозревателем Известия, а до этого корреспондентом из зав. отделом «Комсомольской правды» и так далее, и так далее. То есть одним из видных, если не сказать, выдающихся журналистов перестроечных и постперестроечных времен и современности Павлом Гутионтовым. Павел, спасибо, что нашли время поговорить. Я, Я понимаю, что у вас жесткий цитнот, поэтому давайте без раскачки. Вопрос э, для протокола, не для, милице... не для полицейского, вот протокольный вопрос, Надеюсь. да, дипломатический. В каком качестве и с какой целью вы прибыли в Казань? Я прибыл в качестве члена жюри и спикера литературного конкурса глаголицы вот я должен здесь был обиходить своим вниманием своей требовательностью и так далее и так далее своими лучшими качествами людей которые готовят себя школьников которые готовят себя к журналистике вот я этим занимаюсь здесь Понятно. эти два дня возраст этих ребят от 10, 15, лет, от 10 15, лет до 17, до 17 лет я сегодня, есть... прочитал, я сегодня прочитал а -а -а. восхитившее меня письмо самого младшего десятилетнего. Он написал: "Мы писатели", написал он. Молодец, молодец. В общаге, когда я учился на журфаке, со мной в комнате жил молодой человек из небольшого удмуртского городка, который совершенно серьезно говорил о себе: "Я хочу быть пламенным публицистом". Вот именно так, пламенным публицистам, ни больше, ни меньше. Окей, ну так вы, судя по тому, что вы тратите на это время, вот на такого рода мероприятия, на литературный конкурс и подростков, которые хотят стать журналистами, вы верите в то, что журналистика, по крайней мере, российская журналистика, еще не умерла, как многие говорят? Я верю в да. это. Слушайте, вы молодец. Почему вы в это верите? Есть аргументы? Есть, потому что я работаю в новой газете, угу. в которой работает 120 человек. Угу. Она одна из самых молодых газет страны, федеральных. В ней я узнал в пятницу, у нас были выборы главного редактора. Да, Муратов вернулся. Да, Мурат вернулся. У нас 47 пенсионеров при этом. Причем работают Это реальные, реальные, реальные штыки. То есть, и при этом мы самая молодая газета. Да, это такая диалектика. Хорошо. Много говорят о том, что представители нашей профессии, молодое поколение, может быть, поэтому в новые и работают, 47 пенсионеров, все больше страдают от дислексии, да, выражаясь научным языком. То есть все меньше умеют связать несколько слов во внятное предложение, понять, проникнуть в суть событий, изложить их. А, а читатели, в свою очередь, воспринимают за один присест все меньший объем текстов. Если там пять лет назад еще исследования показывали, что две с половиной тысячи знаков в состоянии человек проглотить, без отвлекалочек и без всяких там крючков, которые будут по новой стимулировать его внимание, то теперь этот объем сократился до 1200-1500 знаков. Это одна страница. Как быть? Я не знаю. Я скажу, что у нас это самое огромное количество пенсионеров еще и потому, что Муратов в свое время, когда он был главным предыдущим кодинцем, он собирал всех, кто не годился в окружающих газетах. В России было 4, 4 лауреата президентской премии. Ельцин раздавал. Вторым человеком, кто получил эту премию, была Ира Петровская. Ее, экс да. да. Ее из известий уволили сразу после поручения этой премии, из новых этих известий. Не новых известий, а но Ну да, да, да, да. Вот потом она получила премию правительства России, ее уволили из известий второй раз. Вот ее подобрал Муратов, и она благоденствует у нас ведет еженедельную замечательную да, рубрику. Да, да. Ну, Ирину я давным-давно читаю и с удовольствием mm -hmm. читал ее обзоры телевидения, едки, точные, умные, вот тот язык которые теряется сейчас, к сожалению. Обобщая, можно сказать, что ваши пенсионеры, я бы все-таки в кавычки взял, да, вы правильно сказали, да, но реальные конечно. штыки, это такие пенсионеры-оппозиционеры, да, с существующей тенденцией, с существующим воззрением. Или не, не совсем так? Вы знаете, я боюсь слова «оппозиционер». Это почти как иностранный агент. Ну близко, конечно, да. но ну, теперь уже близко. Да теперь уже, теперь уже говорят, вот, говорим, моего отсутствия. Скоро физически. Дома, дома приняла решение, Дома, дома приняла закон на иностранных агентах. Приравнивая в том числе блогеров, физических лиц. Да, да, да. да. То есть человек, получивший 10 долларов из-за границы, мгновенно становится иностранным агентом. Мне очень нравится, как говорят в таких случаях депутаты, которые принимают такие законы. Но вы же понимаете, что никто этого делать не будет. А я не понимаю, потому что не делают же. Вот. Так что, я думаю, что... Еще раз повторите ваш вопрос. Вопрос заключался в том, вы, вы вот а эта команда, оппозиционер... позиционируете себя, извините за, опять же, Тавтолу, как оппозиционеры? Вы знаете, я расстраиваюсь, когда меня принимают за позиционера. Я считаю, что я занимаюсь исключительно патриотической деятельностью. Угу. Исключительно патриотической деятельностью. Я пытаюсь, и газета наша пытается, пытается поправлять идиотизм, который, который нам сильно мешает. Окей, okay. то есть на самом деле, вот вы и есть реальные патриоты, настоящие конечно. патриоты, а не конечно. патриоты конечно. лазунговые деятельники. конечно. Спасибо, это существенное очень уточнение, в том числе для тех, кто видит новую газету, читает, и, может быть, имеет они несколько такое вот искаженное представление, некую аберрация зрения возникает. Мне говорят, извините, перебью, что почитаешь твою газету, хочется повеситься. Ну да. да. Вина в этом не наша, а вина то, то, о чем мы пишем, виновата в этом. То есть действительность. Да. Действительность такова, а вы зеркало. А вы Получает, ее отражаете? Получается так. А, -а, -а не кривое? Ну, мы стараемся. мы стараемся. Зеркала эти разные бывают, правда? Протираем, шлифуем постоянно. Шлифуется, да. Очень хорошо. К вопросу о современной журналистике и о тех, кто в этом цехе сейчас работает, в том числе о людях младших поколений, скажем так. В 1997 году... Ну, вы автор нескольких книг публицистических. В девяносто седьмом году вышла книга, под э, вот просто э, я поаплодировал, когда увидел название, вот это вот «Судьба барабанщиков». В 99-м 99 99 она вышла? 99 ну, вот видите, что-то меня подводит, или замысел, или референты. Ну, не суть. Я ведь о названии, да? Вы имели в виду вот, барабанщиков перестройки? Тех, кто отбарабанил, а потом хоть трава не расти? Ну, и это тоже, и это тоже. Я отталкивался от эпиграфа, от эпиграфа из Хельзинги. Он в своей, в своей книге он написал, что об эскимоссском племени, я не смогу его процитировать наизусть. Ну, неважно, да, смысл что единственная форма выражения общественного мнения ⁇ это игра на барабане. Когда надо что-то, какой-то спор решить, собираются, собираются племя, и оппоненты сидят и под барабан обличают друг друга, друг друга, семьи, причем поощряется преувеличение, гротеск и так далее, и так далее. Вот этот эпиграф открывает, вы... открывает книгу. И... Я-то грешным делом, первая ассоциация, которая возникла у меня, это почти дословно совпадающее название рассказа «Судьба барабанщика» да. Да, Аркадий Гайдар. Да, и там ведь барабанщик – это был провозвестник и про прокладывающий дорогу. Это тот самый Хайдар да, в переводе да. с татарского да, «Всадник, скачущий конечно. впереди», псевдоним самого Гайдара. И вопрос мой, на самом деле, заключался в следующем. Я тоже довольно давно уже, как вы видите, по мне, наверное, да, имею отношение к журналистике, в том числе и к известиям в 80-е годы. И у меня вызывает, честно вам скажу, вот как коллега-коллеги, вызывает некую изжогу. Трансформация позиций многих, к сожалению, людей из журналистского цеха, которые 25 лет там, или 20 лет назад барабанили одно, теперь с таким же воодушевлением и, пожалуй, даже с той же долей искренности барабанит совершенно другое. Вот я это даже думаю, вот. с большей долей искренности. Даже, может быть, и с, с большей. большей долей восхищения. Почему 18... такая трансформация происходит, с вашей точки зрения? Знаете, в 80-е годы, время перестройки, угу. я был искренне уверен, что те, кто выступает против меня, против единственной правильной линии, линии ну, они просто прикидываются. Потому что нельзя же не понимать. Совершенно ну да. Нельзя же быть таким дураком. Оказывается, да. можно. Оказывается, можно. Оказывается, можно. Это раз. Второе. Разные люди получили возможность высказывать свою точку зрения. Это вторая штука. То, чего должен нас снять вот Потому что мне казалось восьмидесятые годы, я был искренне убежден, что журналисты это самые продвинутые, самые активные, самые реально мыслящие люди в стране. Ну, между прочим, я тоже так считал. Да, а оказывается, нет. Оказывается, многие прикидывались. Тогда. Они а сейчас. Прикинуться реальным мыслящим, это круто, вообще-то, это, это круто, высший конечно, пилотаж. Да. Это конечно, высший... выше высший а как же? В связи с этим у вас не возникает желания или, может быть, потребности написать еще одну книгу, о особенно барабанщиков, но теперь уже обращаясь не к эскимосским аналогиям, а... Думаю, нет. нет? Думаю, нет. А, я а думаю, было что очень когда, интересно. Я думаю, когда была презентация, была, когда была презентация моей первой этой книжки «Барабанщиков», угу. Книжка состоит из примерно 120 портретов и памфлетов о деятелях перестройки. Угу. Начинается с Горбачева и кончается Янаевым. Все остальные по алфавиту, кроме Горбачева. Вот. И когда была презентация, мне, значит, такой Гасан, боже мой, как же его фамилия, забыл фамилию. Филолог? Не филолог, не филолог. Я уже думал, вы о Гасане Гусейнове, который тут недавно всех возбудоражил рассказывая высказываниях якобы русском Давайте языке. Не будем говорить про Давайте. русский язык. Хорошо. Гасан Мирзоев. Да. Гасан Мирзоев, адвока президент адвокатской коллегии депутат. Он сказал, Павел, мы надеемся, что следующая книга будет. Сказал <как> Гасан: не будет. Не будет. Почему? Я говорю, мне сперва надо будет отсидеть за эту книгу, а потом уже будет неинтересно. Он сказал, мы будем защищать, мы с Федотовым тебя будем защищать. Вот не защитить меня не удалось, но мне просто неинтересно, потому что тогда эти люди были все разные. Угу. Понимаете, а сейчас не все одинаковые. Ну, я в данном случае имею в виду не, не государственных мужей, так называемых, и даже не политиков, а, а, они-то как раз, да, с я уж не знаю, как, наверное, к сожалению, все-таки начинают все больше напоминать строя лавианых солдатиков, таких все на одно лицо, на одну колодку, несмотря на физиогномические различия. Я-то имел в виду как раз наших коллег, вот тех, кто бьет в барабаны на различных Каналах. Помните шутку времен перестройки, чем демократия от, отличается от демократизации, говорили что это так же. Это также примерно как канал от канализации, да, да, да правда? Да. Так вот, я когда говорю о каналах, сейчас все чаще мне приходит на ум вот такая параллель. Я-то э, настоятельно вам все-таки предлагаю вернуться и написать, ну, да, неинтересно, было бы неинтересно неинтересно, неинтересно. неинтересно, потому что люди неизвестные. От людей, извините, мне писать неинтересно, просто, по, по определению. А газетчикам неинтересно, потому что их никто не читает. Возвращаемся к началу. Какие аргументы вы можете привести в пользу того, что журналистика как, такая, какую мы с вами ее помним, какую знаем, какой может быть, я позволю себе наглость тоже себя к этой, что ли, группе отнести, к которой мы сами принадлежим, какие гарантии или какие аргументы в пользу того, что эта журналистика не умирает или не умрет? а на ее место не заступит вот эту вот... Я застал конец вашей встречи со студентами сейчас, вот мы mm -hmm. же после этой встречи, вы там сказали, что блогер у нее не имеет право не приводить доказательств ни по фактам, ни по аргументам. Бум, что Какая гарантия, что вот это вот блогерство, не имеющее на самом деле никакого отношения к качественной журналистике, Просто вытеснит ее, в том числе и аудиторию «Новой газеты», аудиторию каких-то других изданий. Понимаете, аудитория «Новой газеты» – я имею в виду бумажный вариант. Она все-таки растет за последние годы. Не падает тираж, а растет. Не так интенсивно, как, как мне бы хотелось, угу. но растет. Это один долг. Второй долг – международный опыт. Угу. В начале 2000-х годов... Весь мир столкнулся с этим, с вытеснением интернетом и так далее, и так далее. Во что он пост переходила только на интернет-издания и так далее, и так далее. А потом все эти вопли, все панические вопли алармистские заканчивались, и газеты, сжавшись, оставались. Не конкурируя с собственными интернет-версиями, но сохранялись. Почему? У нас становится, газета становится признаком элитарности. То есть читать газету становится модным. Угу. Понимаете? Бумажную человеку... газету. Бумажную что газету. важно, да. да. Состоявшемуся человеку, не просто богатому, который может себе купить газету, а состоявшемуся человеку, специалисту, модно читать газету. Модно читать бумагу. Модно перелистывать страницы, выбирая то, что ты прочитаешь сейчас. А что от ложится и так далее? За чашкой утреннего кофе или вечером с сигарой, да. Да. да. Ну, в метро, в метро, в метро, Москве езжу ежедневно, не вижу ни одной газеты. Это да, да. Давным-давно. Ну, Давным-давно. Ну, всех. Все сидят, в свои телефоны. Но я думаю, что пережили все. То есть вопрос Пережил теперь это. только в том, чтобы умножить число молиту. Умножить число состоятельных.. В хорошем смысле этого слова Суятельные, людей, не новоришей, а состоявшихся да, людей, да. да? Это возможно? Есть, есть, есть, есть какие-то предпосылки для того, чтобы число таких людей в России выросло? Ну, сегодня предпосылками у нас уже хорошо научились бороться. Ну, так я об этом и спрашиваю. Ну, это вопрос, общий вопрос. Конечно. Да? Конечно, Потому что после вопроса о судьбе качественной журналистики, здесь вы заняли все-таки позицию, на мой взгляд, оптим... ну, не, не просто оптимистическую, а боюсь даже охарактеризовать ее, я более скептически настроен. Как раз в силу того, что людей, состоявшихся в том смысле, в котором мы с вами это имеем в виду, их, к сожалению, не очень много. И если новое прирастает тиражом немножко, но прирастает в условиях э, такого мегаполиса, как Москва, но ну, это мало о чем говорит коммерсант в лучшие свои годы, да, говорил, о, у нас там растет тираж, растет 100, растет это. Но при этом коллеги скромно так, э, не то что умалчивали, но просто как-то это уводили с авансцены, то обстоятельство, что 97% их читателей, это была Москва и Питер. Ну, да. Но отнюдь не вся Россия, да? А что можно сказать о сайте? По сайту, по вот ну, конкретно по вашему сайту. Растет Сайт хорошо. тоже растет да, растет, да, Потому что растут, В соотве В растут соответствующие настроения. Я тоже получаю рассылочку ежедневную с представлением каждого номера. А мы э, вынуждены заканчивать не в силу того, что я уже не знаю, о чем вас спросить. Я бы вас еще минимум полчасика поспрашивал. А силу... я знаю, что ответить. А вы знаете, что ответить, а в силу того, что у вас жесткий цветноты я не смею вас задерживать. У меня последний вопрос. Опять же, о некоторых, может быть, явлений или процессов, или составов, объектов. Владимир Владимирович Путин сравнительно недавно э, на весь мир заявил, что либеральная идея себя изжила. Во-первых, я должен заметить, что он не одинок в этих своих воззрениях. Если посмотреть последние высказывания господина Фукуямы, то он, в общем, в по каким-то акцентам солидарен, Оказывается, хотя, конечно, он этого никогда не скажет, но а, сам, сам по себе посыл да, вот либеральная идея себя изжила и там дальше 3-4 аргумента было у, у главы нашего государства не все это восприняли естественно тут же возникла полемика высказывались наши коллеги высказывались политики что да, ну нет, ну как а, если вот ваши персональная точка зрения, она вообще-то когда-нибудь была в России, либеральная идея, я имею в виду идея, а, сформулированная, как нечто цельное, как идеология, если хотите. Была. Если, если чему-то умирать-то. Была. Какое то время, интересно, я бы хотел в него заглянуть. В лучшие времена страны. В Но... 60-е годы позапрошлого века. Времена великих реформ. Брежневских? Позапрошлого века. А, позапрошлого века. Великих реформ. Не брежневских, а великих реформ. Ну, мало Вдруг брежневские реформы считаются великими. Экономическую реформу 64-го года. Времена после 1907-го до 1914 года. Ну да. Ну да. Вот война нас подкосила, конечно. Война подкосила страну. Первая мировая. Да. 80-е годы. Вторая половина 80-х годов. Прошлого или позапрошлого? Прошлого уже, Прошло уже Прошло. теперь, да? Просло. Перестройка, Горбачев, Корбачев, да. гласность. Да. да. Ну, плохо, плохо, плохо, плохо, плохо за это боролись. Понятно. На новом витке истории возврат возможен к этому. Как мы же говорим, да, история развивается да. по спирали. Вы знаете, рад был бы закончить на оптимистической ноте, но будучи человеком исключительно честным не готов. Мне кажется, просто сейчас нет у нас, в ближней перспективе у нас нет людей для этого. Вот, потому что в 80-е годы у нас были люди. Сейчас людей нет. Но я думаю, что на следующем этапе они появятся. Вот здесь бы самое время мне сказать, так давайте же выпьем за это. Ну, так, как мы сидим на телестудии, не за столиком в ресторане или Павел, большое вам спасибо за интервью, мне было просто очень интересно, не, то, что, не mm -hmm. только приятно, но просто было очень интересно еще, как принято говорить, да, извините за пошлость, так вот, сверить ощущения, сверить mm -hmm. восприятие. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня в гостях в программе «Акцент» был а, публицист, обозреватель «Новой газеты» Павел Гутионтов. А Я Юрий Алаев, ведущий этой программы. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч.